Добрый день всем зрителям канала компании Радио В этом видео мы покажем и расскажем вам о радиостанции Айрадио 210. В комплект входит инструкция, полностью на русском языке, с подробным описанием, аккумуляторная батарея, типа 18650, обращаю внимание, что плюсовой контакт тут уступает. Шнур для зарядки радиостанции от USB. Шнурок для ношения на шее. Съемный кредл для крепления на пояс. А также сама радиостанция. Итак, это у нас компактная радиостанция. Антенна, как мы видим, не На лицевой части расположен динамик и микрофон. Также кнопка передачи со светодиодной индикацией. Сверху у антенны есть небольшое отверстие под темляк. а также разъем под гарнитуру и кабель программирования по типу джек 3.5. С левой стороны 4 кнопки, первая из которых дублирует передачу. Далее идут кнопки переключения громкости при кратковременном нажатии и переключения каналов при длительном нажатии и последняя кнопка включения и выключения радиостанции. С правой стороны находится разъем для зарядки по типу microUSB. Радиостанция работает в диапазоне от 400 до 470 МГц при температуре от минус 20 до плюс 50 градусов. Габариты радиостанции 128 на 46 на 33 миллиметра. Вес 105 грамм. Емкость батареи 1200 миллиампер час. В рации 16 каналов заранее запрограммированы частоты LPD и PMR диапазона по 8 каналов. Есть возможность задать инверсионное шифрование канала через программное обеспечение, а также функция голосовой активации передачи сигнала. У радиостанции эргономичный и современный дизайн. Эта модель не имеет дисплея и клавиатуры, но проста и удобна в использовании. Компактные габариты и возможность зарядки от USB, а также распространенный форм-фактор аккумуляторной батареи – вот главные отличительные особенности радиостанции iRadio 210.